А что я говорил? А что? Ребята, скажите что? Не суй ногу труда, не суй ногу труда, он порвется, а -а -а -а. трус порвется, не суй лапочку бро, не суй лапочку бро, не ножка. Несу я руку в карман, несу я руку в карман, не запряг ⁇ шься, несу я руку в огонь, несу я руку в огонь, не суй Готовы призвать! Готовы призвать! Давайте призовем волшебную шляпу! Нет, давайте печень, призовем печенькиста! Давайте! Печенькист, приди! Печенькист, приди! Ну это слабые мои. Печенькист, приди! Давайте все вместе! Давайте еще раз на три-четыре. Три-четыре! Нет! Волшебная шляпа! Отлично! Волшебная шляпа на улет? Да! Не, сейчас пока печеньки на улет, шляпа потом... Я в подлетах писец нет Должен лекцию и писать Опять, опять, опять Посещать почти все бары Разбирать все семинары Должен много узнавать Опять Но если ты студент То если живешь Да, только заморочно Экзамен, да, зачет Тебя не увлечет Я и это знаю точно I'm <laughs> a На ты душик, не могу ли я встать покуже? Я хочу лежать и спать, опять, опять, опять! На часах тарань Господня, под вчера я лёг сегодня Не хотел он подпускать, опять! Ну если ты в груде, то весело жирешь Да, только заморочно! Тебя не увлечет, я это знаю точно Сосиял на весь семестр Ведь зачетки много места Все долги опять сдавать Опять, опять, опять Но зато какая палец И айс-геймер не исправит Веселиться, угорать Продать Мы слышны, ва, ва Да, только заморочно Дальзаем, да, за чёрт Тебя не увлечёт Я и это знаю точно Если ты студент как слышно нас? Я не знаю, как петь, то я его ем, то я его не ем. Есть микрофон? Или не есть? Есть. есть да. Кушать микрофон. Хорошо. Что у нас дальше? <пирать> вот ну, это ну, да! Песня родилась вот это взрыв! Вот это удар! <пирать> вот это взрыв! А кто-нибудь помнит доктора Любовь? <свёзд> И кто-нибудь <пирать> из вас? <пирать> Доктор Любовь! <пирать> не, <пирать> Неужели вы не помните его? Он приносил на чердачок любовь. И печеньки. Иногда проводил киносеансы, после которых он не мы... Не, не ушел же. Однажды мы пришли с круглыми глазами. После его киносеанса, где он решил показать нам фильмы ужасов. Не предупредить. Ну, такая история. Ну, такое. Опа. А то вы думали, зачем он гитару принес, да? Да. Так, ты пел, я слышал, на Ты пел, не суй. Готовы? Готовы? Понеслись. Что то Добавы. Что? Добавы. Что случилось? Что? Что такое? Что? Добавы. А! Сейчас. Добавы. Ух ты, ты прям такая моя, как копян! У него эти фокусы, где там из него там кучу всего таскать. Все? Да. Отлично. Это его идея, в общем. Предсказуемо, агроскопер захотел, пожелал, как это переводится, а пожелал весь и срок, и она буквально зажрала его. Пустым кашельком и пустый мальчишаль Могли тогда ожидать такого ожидать такого конца? Представ, ли он сам ожидать такого конца? А где уброс, а где утца, таких где утца, а Совсем вся моя Баланс. Тихо. Бояться. Алло. Алло? Привет. Не алло. Ну, 340. Что как сам? Как дела? Нормально? Шляпа Да. Шляпа положена. Шляпа не положена. Нам тут из зала записка пришла. Спросили, почему мы не играем в метал. Дорогие мои, дорогие мои, дорогие мои, дорогие. <музыка> вот это будет весь металл, который будет на сегодняшнем концерте. Что? Значит, короче, мы тут... Значит, кладем шляпу для записок, кстати. Чтобы в этот раз приходила записка не телепатически мне, а вот нормальным путем. Если кому-то что-то хочется записать, Да. А чем писать-то? Там есть ручки. Там о, ручка, о, бумажка. О, Вопросы какие-то. Они там, подготовились. Можете сюда монетки положить, не знаю. Шляпа. — Можете писать голосование за то, кто в нашей группе самый асексуальный Вот сюда, вот сюда положу. Можете голосовать, да. Можете писать предложения, пожелания, заказы на песни. Да. Все равно у нас список конкретный, но ну, мало ресурсов пойдет. Приятного будет. Мы вам тогда посвятим песню, когда будем играть. Про выборы? Выборы, выборы, выборы. Выборы можно писать только на листочке. У меня самая сложная партия. Мы ее выбираем. Да. Там две ноты. Мы голосуем за твою самую сложную партию. Спасибо. Груби! В городе, городе, справедливось Полчалось на поезде без остановок Но так-то ночью Приснилось, что только -то, два века вовсе не втал что не знающий жалости символ долга Уже стал на рельсы новой победы И правда ждать пришлось недолго донес Донесся ухо гроха Метрость у удара слышится друга Вернуваться в затрансах, не принимать без панципа, да, а Бесполезно, обране его быстро сломаются танки, говорит его номер о том, что железно не боится и боевая жестянка. Если ты за рулем, многократно подумай, Хочешь ли стать И опять пешеходов, Быть хоть не спасет тебя дума о железной огрешей батько, вдруг удара слышится округа. А пора героя черного засранца Делал всё сурово, но без трубок Трамвай мне 13 не оставит без шанса понять Осознать и справиться. всегда хорошо все Да, и сразу а, лучше я, становится. Где, где шляпы, да? где например, ну что? <звук> Сейчас, будем грустить. Ты готовы погрустить? <звук> кто просил про выборы? Меня. Кто это делал? Кто это, кто это сделал? В прошлой песне было немножко про выборы, и в этой песне будет немножко про выборы. Вот, видите, два раза. Кто Конечно. не понял, тот поймёт. А, куда ты шляпу-то положил в записки? А, вон. а там что-то есть уже что-ли? Давай в следующий раз. Нет, понятно, в смысле, чтобы Вот она, шляпа. ее. А это не та шляпа, которая у тебя на голове с записками? Нет, шляпа с записками вот. Вот она, вот она, вот там. Так что можете писать. А это шляпа с волосами. Пожалуй, ее мы пускать по кругу не будем сегодня. Да, пожалуй. Зачем людей по кругу пускать? Я говорю, что на кромешке. Как хочешь. Ну и ладно, готовы? Я, наверное, да. Построить всем новый дом, Только все давно уж не ты никуда мы не пойдем, Все клены, безысходность играем по строй. Все клены, безысходность играем по строй. А, нет, я не ошибся. Что ты не права? Не права. Ты права. Так, тут, видимо, заказы песен «Ты не для меня». В чем смысл? Так это не наша песня. В чем смысл? Это, это вопрос. Да? В чем, надо, смысл? На него надо же... в чем смысл? В чем смысл? Маньяк. И с обратной стороны прочитай вопрос. В чем смысл? В чем смысл? И с обратной стороны бумаги. Откуда берутся дети? <свят> вот как бы эти вот два вопроса, по-моему, друг на друга отвечают более-менее. <свят> вот как бы смысл в том, откуда берутся дети. Я думаю, дело так. Маньяк мание а это что вы все ведь... Охуенные большая <сёк> <Даша сёк> радость видеть вас спасибо и солнышко нарисовано да сам написал да не поли меня я прости <сёк> мы же договаривались у всех есть. откуда берутся дети у всех есть откуда берутся дети? все все все все за вопросы Опять все в все все все все Своём, в своем, внутреннем. <смех> так, короче, сейчас. А я же забыл. Я же это. Да и ладно. Стриптиз ты хотел. да это. Я же, ну ладно, потом. Какую же Ты же потом? Ну потом. потом. Все потом. Ты готов? Потом, потом, давай. О, так, смотрите сейчас. Смотрите, какие звуки, как будто костер. Ты <смех> <смех> <смех> готовы? Хорошо запишешь. Сейчас когда вас стартуем Релакс плошных болот. Все не так. Знаю я лице, как спасти тебя от тюрьмы твоей, как придешь домой. Ты возьми пакет и пупырышки, шмотай поскорей, пакет шмотай. О, да и все! Каждое да из твоих морок Стрессов, неудач, Страхов и проблем, лишь пупырыша Глупый пузырек Их обид тебе просто незачем Спокойно, распокойно их друг за другом все С не спеша и заметишь ты Кипишь сердце стих вместо этого Там поет душа, по тьфотой Спасибо! Расслабились? Расслабились? А теперь напрягитесь! Вот это индикатор, вот это индикатор, состояния. Напряжение. индикатор состояния Индикатор состояния да. Индикатор напряжения в системе скольжения yeah. oh -oh. Новая песня что ли? Да! Yeah. Майя! Браво! Так, давай ты еду. А. а. А. Ремонти... А. А. Сколько будет? Сколько нужно? Если не хватит, есть еще. Спасибо. поп. Спасибо. Желосское море, то ли обскуле, море обскуле. не дает то ли похуя, то ли покоя, а пока слово там возле моря, трудыки один окает, дождя шпокоя. В прошлом году ты был Айован а, не пал, помню, еще Величие было а, Айован а. а все люди. Болтает Какого настоящего Не представляю. Ты пока и в силах И далее бы угля запаса Ты бы всех превратила В печеное мясо Жалый макал В прошлом году Ты был пройден в он не еще вещи Мамонгал, одинокий так устал Слышать снова про нога Не суровый Опять раз за разом Понимать, что ему не Невосклат Суждено ему лежать Год за годом умирать Жабеть! Страдать! Жабеть! Страдать! Жабеть! Страдать! Жабеть! страдать Жабеть! Жабеть! Садец! Садец! Кали-мадарон! Кали-мадарон! Кали-мадарон! Кали-мадарон! кали не Кали-мадарон! 62. А думаю, тут как бы играли без Не Не я Кто завёлся? Ну заводные Чу-чу Чу-чу Брать музыканты больше завёлся да. нет? нет, Ой! Старочный, да? От роста заведешь. о Ладно. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. сейчас, сейчас, сейчас Все будет сейчас. Сейчас Сейчас. Готовы? Давай Что? Потом. Потом читать. Потом пьють, потом еще почитать. Давай А зачем? А почему у вас два музыканта переодеваются? А я переодетый. А он и так красивый. А он план выполнил заранее. Он вот это переодевается минут десять или не больше. полчаса переодевать. Нет, слушайте, халат на кожанку. Это стандартное переодевание. Так, Новых записок не только мало. В смысле не поступало? Четыре старые, там хорошие вопросы сыпь. Итак, я напоминаю, что туда можно складывать записочки. Вон там шляпа. Там куча бумаги. Ручки. Ой, старая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты опять сибился, как тебя я ненавижу! Ты опять сибился, как тебя я ненавижу! Ты Это было долю. Нет? Мы все в одной доле. Мы все в одной доле. Это не та песня. Извините, все, кого побил, могу дать мне молоточек, можете отомстить. Мне. Давай, давай. Вам пупырку давали? Что? Вам пупырку давали? Ну не, не. Я предлагаю перерыв минут 5-10 и продолжим. Подберемся, что ли? Нужен перерыв? Тебе Вам? Или не нужен Нужен перерыв на побитие и успокоение, раз. Ладно, кто хочет меня побить, давайте, подходите типа, ко мне. Вот за это можно. Давай, иди сюда! Иди а сюда, с... ты! А подойди сам! Иди сюда, давай! Иди сюда, подойди так, сюда. Твою мать, да, подойди сюда! Да, да Что ты такой? Я! Почему? Я бревотекарь! Почему ты себя так ведёшь? Держи, держи сюда! Держи! Держи сюда! Качай! Может, вначале почитаем записочку, пожалуйста. Раз. Сейчас, сейчас. сейчас. Где? А где шляпа? А где шляпа? Шляпу не видно. Где? А, вы же какие ты старый, прочитай. Ну, в смысле, Ксюхман читать, отмечательно не было. А <реклышко> нам не было больше. <реклышко> Дорогие дети, вы – хозяева лагеря. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пьешских лагерях. И вот теперь я индюк. Были на многие готовы Людь поняла, что значит Слово любовь Проплачет Без былых обидок и бальтов Ведь поняла, что значит слово «любовь» Любовь — это боль! Любовь — это рак! Твой Жестокий! Беспощадный! Рак! Рак! Так, наверное, все-таки ее соберу, а то вот там не надо ничего. Сразу. Разнес! Раз, два. Раз, два нес, три нес. Кажется, я что-то сломал. А, не на ударке у себя. Все отлично. Все хорошо. У себя сломал. Да, да, да. Я а сейчас? Уже дальше понимаешь? О, спасибо. А другая? А ты видишь какие вы красивые? Да. Ты пропустил все самое интересное. Нет, <звук> нет, <звук> не <звук> самое интересное. Сейчас я. начнется шаманство. И закончится. Так. Это нужно заранее навить. Сейчас немножко будет долго. Пишите записочки еще дальше. Можете задавать вопросы вслух, пока Роза переодевается. Там вот это все дело. Откуда делает. берутся дети? Откуда берутся дети? Откуда ну, видимо, из пупырок. Откуда что стол? Откуда этот белый стол в чердаке появился? Это мы джанкисты принесли. Класс! а Я Куда делся рок-н-ролл? Рок-н-ролл живет. Да, но куда он делся? Да, он никуда не делся, он, он всегда есть. Ура! Просто смотришь так вокруг, и тут вот чуть-чуть, и там чуть-чуть, а, у а у там побольше. У меня вопрос, почему вы до сих пор живы? Почему мы живы, или да. почему рок н жив? Почему вы живы до сих пор? Потому что вы рок н жив. Жить интересно, поэтому живы. Давай, пойдем, пойдем. Прекрасно. Потому Какая у вас любимая, любимая песня? По потому что мы не пьем, не курим ведем здоровый образ жизни и потому что мы маньяки и играем в видеоигры именно так да. видео играем в видеоигры японские какая у вас любимая песня группы группа какая у вас любимая песня группы группа ребята мы ну, какая... покалите песня. песня песня психотерапевтическая песня песня. песня песня песня песня у нас есть но мы ее до сих пор не сделали. А когда вы станете супергруппой? А мы уже супергруппа. Достаточно переименоваться. Будет супергруппа, супергруппа. Слушай, ну супергруппа, это же там что-то надо... Судожку сделать, да, для супергруппы? Надо кого-то пригласить ещё. Ну что-то такое было. Когда вы спирокинезом сыграете? Когда сыграете спирокинезом? А мы не играли спирокинезом? Нет. А они не были ну, на, на револю... фестивалях, на которых... На, на, на, на революшении они были. На революшении они были. А, ответ. Ну, мы играли уже с ними. Мы уже с ними сыграли. Ну, на одной сцене с ними, да. А что очереди. у тебя с носом? Отрос Вырос. немножко. Надо волосы посмотреть. Я слушал много кальция. Врал много. И много брал. Одновременно. Брал а, временно. Нравится. Ел и брал. А про... настроение а у вас? превосходно отлично вот это индикатор нашего настроения, настроения. главное не передуй я работаю над этим готовы да. Печалишься юнота, по чужому на Это не твоя забота, посчитать там денежку Монеты там бросают, возвратиться до да чай хотя. Ты на них не отвлекайся, Опаси своих игнят. Монету в воду, монету воду, монету воду, монету в воду. Место возвратиться, Бросить в воду в гавстину. Нам пришедшие из преданий Древний говорит за Духи будут тем довольны. Пусть отследуй еще раз, И свое к себе притянет, неожиданно подчас. Не все бо в бросай туда их многам, не На место, как Нет. Ты осторожней, что посеешь, <как> то прожнёшь Ну ладно. Какой Ходи. фонтан в Академии вы любите больше всего? Фонтан в конце Димакова. Хорошо. А где конец у Димакова? Э -э Там ладно, на, на конечные Димакова. Там есть фонтан? Был. Был? Да. Конечно. Когда? Давно. Ладно. Я знаю, где-то на шлюзе есть фонтан, но не знаю где. На фотки видел. Шлюз вообще фонтан. Да. У нас там весело. У <с League> да. меня в этом фонтане облили. Чем? Вода из лужи, разумеется. А -а -а -а -а -а. В фонтане вода из лужи? Да. Ну, если шлюз – это фонтан, то шлюзе вода из лужи. Кстати, хорошие песни получается, Нашлюз да, а – вода из лужи. А, вопрос – как вы относитесь к одним городку? Отлично. Напрямую как бы непосредственно относимся. Конечно, Что, двое здесь родились и выросли? А трое. А трое нет. <свет> <свет> <свет> ну шлюз. Давайте-ка вопрос. Нижняя зона это годим городок. <свет> да. да, конечно, да. Кто считал не так, тот попытался спереть табличку с въезда в, ну, на строителей. Но потом там другую поставили. Я знаю, где лежат, лежат остатки таблички. Раз, раз. Я придумал новую песню. нормально. Хорошо, а Не знаю. Про коровку? про фонтаны из лужи, конечно да. же. Ты готовы? Это триф записан, нормально, да. Триф записан. А они, значит, работают. Да. да. В сезон вышел куда куста, я подозревал давно, что выиграть мне не везет. Девушка моя ушла и вам больше любить, но знаю я, что поможет мне дальше счастливо жить, а возьму я и поцелуй. И пойду на дискотеку Беспокоиться не надо И больше ни о чем Ипотека нам поможет Ипотека нас спасет Ипотека нам поможет Ипотека нас спасет Кому на вливаде А тортили себе, я куплю Ясно, обойду в диктат Да, да, да, да. Тут мне много рублей и начался не жизнь а вино. А такое мечтал давно веков. И я в казино. Я оставлю всех без штанов, а возьму я ипотеку, потеку. И пойду на дивиз потеку. И спокойно не надо. Не больше ни о чем. И потека нам поможет. И потека нас спасет. И потека нам поможет. Подрыбнут возьет. Кому на Я себе накуплю не, не одну, а сто или грязь. Там, вот и оказываю полюблю и все болею не осень. А лучше взлететь в на свадьбу свою приглашу, как главных своих кумера. Ипотеку И пойду на дискотеку Беспокоиться не надо Будет больше ни о чем Ипотека нам поможет Ипотека нас спасет Ипотека нам поможет Ипотеку нас спасет, а возьму я ипотеку и пойду на дискотеку, дискотека ипотеку, дискотека вот и все, ипотека нам поможет, дискотека нас спасет, дискотека нам поможет, дискотека нас спасет, кому на брибале Вот так опять. Вот, а кому в жизни помогла ипотека? Дискотека. А дискотека кому помогла? Многим. <говорит> дискотека помогла больше, чем ипотека. <говорит> дискотека помогла еще <черночку> выжить. <говорит> выжить при наличии ипотеки или просто так чисто? <говорит> так чисто просто выжить. Роза дальше играется. Да. Мы договорились, что им не дадут поивать а ну, песню, ну, типа, опустить. Сейчас, типа, сыграем, потом, а потом еще ударим. В том числе песня, которую просили. Да. Вообще такая Вопрос. Сейчас, сейчас, Вопрос. сейчас. Вопрос. сейчас. сейчас, сейчас. Отличная песня, прекрасная! <связывая> Теплело чуть-чуть, запахло весной. Я как ошалевый бегу за тобой. Я ждал как маяк это время, надежды зимний сезонный период, женской одежды. Все сверху то ли то, что ли снег Я след за тобою Срываюсь надверг веземся скачками По лужам не прежде Денький сезонный период Женской одежды Женской одежды И вот мы стоим Рядом лежишь. Скажи мне, подруга, чего ты дрожишь? Падает плащ с плеч твоих. Ночь сезонный период. женской одежды. Женская одежды. 400 рублей и ни в чем себе. Не отказывайте. Ну что, следующая песня у нас это? А такая. Просили. <связан> По заявкам пошла. Моим причем заявкам. Да, по, не только по А вот, Там еще. Ладно, люди. Ну что ж. Что ж, что ж. Ну что ж, что ж. Ça, ты, что ж Что ж, что ж? Что ж, что ж, что ж, что ж У них тоже халаты. Итак, ну, вы же знали, что рано или поздно. Все закончится. Все Расскажите все Подробнее. Алкоголики – это наш профит. Ничего не стесняйтесь. И разглядеют у нее. Мы не используем... очень горячие, но... Мы не используем здесь этот термин. <режит> Если вам когда-нибудь в жизни было плохо? Или грустно? Доктор любовь поможет вам. Или просто доктор? Или просто любовь. Или <режит> просто любовь. уже и беднее, ты страшнее крокодила Неуклюжие тюленя за глазами мастер-билан Уже теряешь веру, что понравишься при людям Что исчезнут все манеры, и тебя не полюбать Слушай, слушай, и запоминай, Любовь зла, поюга, ты тебя не беспокойся. А и любовь зла, полюга, ты тебя не беспокойся, и не грусти. Любовь зла, ты тебя, ты успокойся. А и любовь зла, ты, тебя, ты приготовься, и не упусти. Виной в краей смеются и показывают пальцем Издеваются, плюются, и дураки не отвертаются Хочешь тоже встретить счастье, что любовь и не стесняясь чтобы в горе и ненасте согреваться, обнимаясь слушай слушай и запоминай: любовь зла vw. po и тебя не беспокойся, besteht tenha caps и M внимания Успокойся и верю сны Любовь зла, полюбят у тебя Успокойся, малыш Любовь зла, полюбят ты тебя Ты приготовься и не упусти тебя и ты скорее Фантастический твой облик И твой голос Я больше не могу выносить мы сможем только тогда когда будет без <смех> <смех> А без еще... <смех> Бис, бис, без без без без ты пока спой, пока без без без без без без без без без без не Я тоже ни что? Когда это меня слушало, и тебя тоже. Так. Вот. Вроде живой. Все. Это на мету не играю, Так. Я готова. Ну что? Ну ш... Ну что? А, да. а, да. а, да. а, да. а да. что, да? Что-то у меня бабушка пропала вся. Ты все, баб... все бабушек забрала, да, себе? Я? А, да. Так у меня шхор. Какой хор? Шалочку. Таня. Начинаем! Что начинаем? Давай, я же Да что это такое? Ты бабушка тогда собралась? Потому что ты ее не построил. Кто ждал эту песню? Я! Да! Один человек ждал эту пищу. Я тоже ждала. Два человека ждало эту пищу. Два? Да. С 65-го года ждал эту пищу. Да. Она за кулинки ночной Началась на байке на красной проспект Принцесса прекрасной, совсем молодой Ведь ей было всего лишь 75 лет А я был с гитарой и пел Надеялся, где мне немного добыть Как вдруг ее байк присвистел И в атом на просе ей дать в заборе красотуля Опьет, опьет, черному опьет, красотуля и опьет, и опьет, опьет, красотуля опьет, опьет, опьет, пьет на опьет, опьет, красотуля опьет, опьет, опьет, опьет, Нет, я ищу. Ож я хочу Я хочу пометь себе. Да ладно, я ищу и первый Ого, могу я скажи мне, зачем? А вот тебя нарываться на драке ношу я. И так в табли много проблем. Пойдем лучше выпьем без рядом, ты мой ян. Как бабуля, красоту я? по красному ответ, а по черному бабуля, красоту я. Пиво и прикольная, бабуля, красоту я. Ты на лицах, у тебя на ногах, бабуля, красоту я. Я опять в земле коне Драться не прочь Каким-то глупо И а, так лапу Бабуля, ты плавая жесть Если с ней становлюсь Здоровее и проще Бабуля, а внучка есть? Есть! Пожалуйста, милая Стань протёщей Протёщей Опа. Бабуля, красотуля по красному, а пьет по черному. Бобоя, красотуя. Ты буквально ты прикольная. Бобоя, красотуя. Три кольца в побеге пьет на ноге. Бобоя, красотуя. Пьет в океане, седре на стоянке. Только один вопрос. Да? Как кипелов на купок помещается? Саша, ты ювелир! Может. Да. Ну Саша, ты ювелир! Боже, завская фотография была. Ладно, Ну что могу сказать? Что я могу, могу сказать, товарищи? Ну, попали. Что я могу сказать, товарищи? Кто там спрашивал, ли вы мы, мы Академии? Всегда <связываем> <связываем> готовы. Много ли вы ходите по Академии, гуляете? Достаточно. Да? Гуляете да. ли вы по Академовским лесам? Да. А встречали ли вы там дяденек? Да! Встречали дяденек? В площадке. Да. Как у неё? Они сами дяди. Да, они сами дяденьки. Да, я, да, да. я думаю, что дяденьки-дяденьки тоже могут встречать они даже что они даже дяденьки. Дяденьки. А, Вы что, ну, угрожаете? Ну, бывают такие дяденьки в плащах, которые очень радуются, если они кого-нибудь встречают. Встречали ли вы таких дяденьков? Скажите, а -а -а. где бывают? Встретим. Да, да, да, да так, так, так, так, вот он перед, да вот он, дяденька вот этот. Да, да. Молодец. Поддержим, поддержим ребят. Спасибо, спасибо. Спасибо. То есть этих дяденьках надо аплодисментами включать. Именно. Они будут очень рады. Я жду уже давно На улице темно Холодным зимним вечером Как будто делать нечего Но я уже привык Ведь должен ждать мужик стою. я до тебя доволен одолень я, я я сексуальный маньяк. Наконец закончился пельмец И вот и зимним вечером смотрела, сделать нечего Но только не одна темно ведь и зима мой парень ничего, пожалуй, и его Я сексуальный маньяк.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 Номер ну, на бис! Нумер на бис! Умер на бис. Будем считать, что вы нас очень просили, короче. Ладно. А, <музыка> а, не а, Да, мы все Готовы? не сразу вступает. я вступаю. Я готов. Ты Да. О! В жизни нет. Ладно. Слептись Подходит тебе прекрасно. Любой макияж подходит тебе прекрасно, а если тебе макияжа, это тоже прекрасно. И оттого я по утрам тебя так видеть сразу Нет. Это платье сидит на тебе прекрасно Любое платье сидит на тебя прекрасно А если ты без платья, то совсем прекрасно Этот самый мой любимый наряд. Ты мне нравишься такой, ты мне нравишься такой, и такой, и вот такой. И, конечно, вот такой, ты мне нравишься такой. Нравишься такой, и такой, и вот такой Ты мне нравишься любой я на тебя прекрасно а если ты без джинсов то совсем прекрасно это даже самый мой любимый Сила прекрасно И будущая попа тебе подойдет прекрасно Знаешь я любовь твоей покера Ты мне нравишься такой, ты мне нравишься я такой и, такой, и вот такой, и, конечно, вот такой Ты мне нравишься такой, ты мне нравишься такой и такой, и вот такой Как и все остальные Славили розы Спасибо Им не нравишься. Такой-то конечно всегда что ты скажешь. Ну все, все, теперь собирать все обратно. Что настоящий на бизнес? Давайте бис. Так мы все, что выучили, все спели. А что повторить? Про покемонов, про покемонов это особый случай. А это про будет. покемонов видео включается. Про нейросеть мы тоже не выучили. Только я один выучил. Да. Что я еще, еще. тут? Ну, вот. Про те, которые мы сыграли, мы можем повторить разу, что и А что я настраиваюсь Мы ну, же хотели про любовь на бис. Что про его ну, Какой любовь? Ну, которая лечит. Ко мне? Любовь зла. Да. <сюк> Ко мне. Я казал. Вы же обещали. Вы. <сюк> <сюк> Давай, козла. Да. Да, Я, потому здесь, что это близу не канает. Конечно. Я козёл ну, Я вот тебе песню Давай, не посвящай <музык> Ты меня знаешь, да? <музык> ну что ж Вы готовы? Я нет Что? Бедно Не мешай нашу сообщнице Не мешай, не мешай Беднее, ты не страшнее крокодила Неуклюжие тюленя За глазами нос Уже <весел> теряешь веру Что понравишься ты людям Что исчезну все парьеры И тебя не полюбят <весел> Слушай, слушай И запоминай Что вот зла и тебя не успокойся, а любовь зла не успокойся и не тебя ты успокойся, а, и... не, зла, а и... не, и... не упусти. Хочешь тоже -то встретить счастье, Чтоб любовь не стесняясь? Чтобы в море и не ненадьке Согреваться моя. Слушай, слушай и запоминай! Любовь слабо любят, тебя не беспокойся, what, love, а любят, и... Любовь тебя не беспокойся, what, love, а любят, и не грусти, КВ-2 полёта, тебя, ты успокойся, Ай! КВ-2 полёта, тебя, ты привезла вся, Не Большой парень, Большой парень, Большой Сейчас я Чернующий твой Все больше не могу выносить. Ладно. Ударник разошел конечно, не Спасибо. Привет, газ Булки кефир и рок-н-ролл. <решили> <решили> <решили> <решили> <решили> Давай еще. Задержи. Давай дальше. <связь> Давай.